Не так давно ученые узнали, что каждая клетка имеет свой механизм регенерации. Это значит восстановление. Если вы смотритесь в наш очень сложный организм, а вообще-то ученые увидели, как мы созданы только лишь в 70-е, когда электронный микроскоп изобрели, а первый, простой, там не очень-то и видно было, и мы не знали ничего о генах, о структуре клетки. Мы имеем набор различных клеток. Головной мозг, мышцы, желудок, печень и так далее. Но давайте сейчас осязайте ту, ту, ту мысль, невзирая, что у вас, невзирая, что у вас заболевание, невзирая, что у вас не работает. Все клетки ординально одинаковые, структура создания одинакова. В каждой клетке существует восстановительный механизм ДНК из нуклеиновая кислота. Мы все получили начало из одной простой клетки. Сматривая клетку, мы можем увидеть с ней очень специфическую структуру. Я просто стараюсь сложные, сложную информацию делать до предельно простой и очень хочется, чтобы вы смотрелись туда дальше, не только факты увидели, а увидели то, что нам сегодня хотят сказать. Мы здесь видим открытое ядро клетки, здесь ядро. Это самая важная частица, там вся информация о нас, о нашей жизни. Это митохондрии, печки, где прогорает наше топливо. И каждая клетка, помните, сколько у нас их было? Квадриллионы, 1 плюс 24 нуля. И мы каждый день биллионы теряем, и каждые 3 минуты 50 тысяч. Все это надо восстановить. И здесь самое важное понять как клетка работает, мы находим там хромосому. Это как моток шести или нити. Если мы вот эту нить здесь разрезаем, мы получаем ген. Каждый кружочек – это ДНК. И мы сейчас будем изучать. У вас сотни тысяч или более в каждой клетке генов сотни тысяч, а клеток – квадриллионы. И для того, чтобы вы не болели, все они должны работать, они вибрируют на такой очень точной, как бы сказать, радиусе. Вот здесь у нас ваш ген, он сломан. Видите, тут изъян. Он не может создавать вам больше жизни. И где у вас проблема, значит, там сломался ваш какой-то ген, который должен вам создавать то, что вам необходимо. Рибозомы делают волосы, там туда идет информация, то или то, или другое, или слюну, или я не знаю, что еще. Но ядро клетки, там, где находятся гены, но это в микроскопе примерно вот такой отрезок. В ядре там вся информация, и там наш генетический код, хромосомы. У нас их 23 пары или 46 единиц. Вы знаете, что ученые нашли самое важное, когда они всмотрелись в микроскоп. Оказывается, в каждой клетке есть двери. Если я говорю на биологическом языке, это транспортер глюкозы. Через это глюкоза должна входить в клетку. И для этого существует специальный ген, который это создает. Это структура. Но я пишу звонок, я просто делаю это красочным. На самом деле это сигнал, это инсулино-приемочный рецептор ген. Он должен работать. И вот если этот ген не работает, у человека начинается диабет, бессилие. Он не может существовать, потому что в клетку не входит энергия. Хромосом в переводе очень странно, это окрашенное вещество. Они ничего не придумали другого. Потому что просто когда электронный микроскоп изобрели, и они окрасили все маленькие, ну как бы сказать, а, опять, опять мой мой русский вещицы, и тогда они увидели, что хромосома выкрашилась сам больше всего, вот они его назвали, окрашенное веществом. Мельчайшие частицы мы увидели под микроскопом. При изучении клетки хромосомы окрашивали сильнее всех и получили свои наименование Но мы узнали, что хромосома состоит из нити, и эта нить называется хроматин. Кто может знать, где клетка разрушена? Кто может знать, как, как, какой надо починить ген? Какую извилину и как это сделать? Это настолько сложный механизм, что сейчас, я, когда я читаю последние научные работы. я могу сказать, что они все время меняются, но они показывают на то, что мы так мало знаем.